Дорогие друзья и подруги! Для ответов на многочисленные вопросы, которые присылают нам наши слушатели, мы запустили новый проект, который назвали Самовар – Открытые уроки Русской Школы Русского Языка. Это живое общение с авторами уроков Русской Школы Русского Языка во время онлайн-трансляции на YouTube канале по закрытой подписке. У всех участников есть возможность задать свои вопросы как в прямом эфире, так и прислав их заранее в комментариях к нашим роликам. У нас так много всего интересного. Много интересного в нашей истории, в нашей географии, в нашем народонаселении, в нашем языкознании. В общем, ждем вас, дорогие гости, на наших самоварах. Для участия желающим необходимо зарегистрироваться по ссылке под этим роликом. А тем временем. Давайте начнем наш очередной урок. Здравствуйте, Важичи и Важи. Здравствуйте, уважаемые друзья. В прошлом нашем 33-м уроке мы начали, было дело, говорить о великой русской реке ⁇ Днепре ⁇ Но нам пришлось остановиться и поговорить о разных-разных обстоятельствах, связанных с этой рекой. И мы там говорили, говорили, наговорили много всякого, но все-таки многого так и не досказали. Руки не дошли. А можно сказать и так, что в прошлом 33-м уроке язык до Киева нас так и не довел. Однако на этот раз давайте-ка сразу быка за рога. С самого начала нашего 34-го урока я хочу сказать вам, уважаемые друзья, одну, можно сказать, довольно страшную вещь. В древности изначально всякая Река называлась Рекой только со стороны Низкого Берега, а со стороны Берега Высокого она же называлась Морем, и это по-русски. Таким образом, по-другому сказать, изначально Морем называлась Вода Реки со стороны ее Высокого Берега, то есть Река и Море это есть один и тот же поток воды, но разные его стороны. А название всякого большого потока воды река в языке закрепилось потому, что люди изначально жили, как правило, только на низких берегах всех рек. Но надо сказать, что названия разных сторон потока воды река и моря появились тогда, когда люди стали жить не только на ее низком берегу, но и на ее берегу противоположном высоком. И еще надо добавить, повторю, что слова Река и Море есть слова русские, и они есть слова одного извода. Слово Река, конечно, есть сокращение более длинного слова. Словом Река в одном изводе состоят слова Ручей, Рыба, Ромб и ринуца. Ко всем этим водным словам имеют отношение и другие водные слова Регата и Рейд. А еще со словом река в одном изводе состоит название города Рига. Рига ⁇ старое местное название реки Западная двина, в ее нижнем течении, которое сейчас в Латвии называется Доугава. Кстати, да, Рига по-старому еще называется острая крыша дома с крутыми скатами, в которой было много оконных храм со стеклами. Такая крыша была парником и хорошо грела дом. В ней можно было сушить белье или сено. Слово рига имеет отношение к словам верх, вершаль, вершина, свержение и свергать. И изобилие стекол на крышах оно имеет отношение к словам зеркало и сверкать. Ну, кажется, что никакой связи между рекой и крышей дома нет. Кроме того, разве что и река, и стекла блестят. Но связь есть. И эта их связь в ясне. Именно ясно выявляет такие связи, и только она знает, почему особенным образом связанные между собой вещи имеют разные названия, но состоящие в одном изводе. Однако не будем пока много говорить о Ясне и двинемся дальше. И вот вам, уважаемые друзья, вторая страшная вещь. Исходно противоположное отселение людей берег любой реки назывался Остров. То есть люди, живущие в поселении на низком берегу реки, противоположный берег, высокий он или низкий, все равно называли Остров. И это тоже по-русски. Со временем, когда люди стали селиться на низком берегу реки только так, чтобы противоположный берег был обязательно высоким, Островом стали называть только противоположный и обязательно высокий берег. Да. Сейчас мы островом называем часть или частичку суши со всех сторон окруженную омываемой водой, но исходно повторю еще раз: островом называли весь противоположный берег, а сушу со всех сторон омываемой водой называли замкнутый остров или отдельный остров. То есть для острова со всех сторон омываемого водами обязательно нужны какие-то дополнительные слова, определения. Нельзя было его назвать просто островом. Нужно было говорить, что это есть, например, отдельный остров или завзятый остров. Получается так, что противоположный высокий берег реки называется остров. Отток а воды со стороны острова называется море. И еще получается так, что любой остров всегда находится на море или лежит на море. И еще, еще, еще. Получается так, что если человек перешел через реку с ее низкого берега на берег высокий, то он, можно по-другому сказать, перешел с низкого берега на остров, и перейдя на остров, человек оказался за морем. Он ушел за море. Вот так, уважаемые друзья. По исходным понятиям тот, кто из села, ушел на тот берег, тот ушел за море. И все, что находится на том высоком Берегу на острове все заморское и земли, и страны, и люди и их порядки. Но давайте об этом не сейчас, об этом немного позже. Сейчас следующее неожиданное сообщение. Исходно берегом назывался только сам крутой спуск к воде, а самый низ которого бьются волны моря. Или по-другому сказать, так назывался только сам крутой подъем. От воды моря и до самого-самого-самого. А то, что находится на вершине всего этого подъема и туда дальше, то считалось находящимся на берегу. То есть от воды вверх поднимается сам берег. А дальше от самого верха берега это все уже на берегу. Слово берег родственно не очень русскому слову берг в значении гора или в значении высота. Слово Берег есть сокращение его исходного вида. Впереди нет нескольких букв и нет некоторых знаков внутри слова. Слово Берег есть слово одного извода со словами Бережок, Беречь, Гора, Бугор, Оберегать, Обречение, Овраг и "буерак". Слово Берег имеет отношение к словам Река и Море. Оно имеет прямое отношение к слову Бриз. Так называется ветер у морского берега. И к нему имеет отношение слово брик, вид парусного судна. Кстати, человек обреченный ⁇ это человек, которого понятной, ясной речью приговорили к чему-то нехорошему. Это человек, которому высказали какую-то речь, приговор, определившую его судьбу. И раньше бывало обреченный человек. От осознания безысходности и безнадежности своего положения прыгал с высокого берега в пучину моря. А буерак это склон оврага. Как правило, у оврагов склоны буераки круто уходят вниз. Овраги это какие-то роступи земли или промоины от маленьких речек, впадающих в большую реку со стороны ее высокого берега. Напротив, Промоина от маленькой речки, впадающей в большую реку, с ее низкой стороны называется балка. По-другому, балка это осыпи, поросшие травами, кустами и небольшими деревцами. Пологие, встречные склоны, между которых течет речка, впадающая в большую реку со стороны низкого берега. И все это так, так и так. Но, но низкий берег реки берегом не называется. Низкий берег это не берег, а поле. Это есть поле, о котором я уже рассказывал в предыдущих уроках о реке. Итак, течет река, один ее берег высокий, а другой низкий. Но говорили раньше не так. Говорили раньше так, что с одной стороны у нее высокий берег, а с другой пологое поле. И слово Поле и полога, конечно же, есть слова одного извода. Воды Реки омывают край Поля, а Воды Моря бьются об основании берега. По-другому сказать, со стороны Поля Река так и называется Река, а Крутой Берег спускается в Воды Моря. И можно сказать, что Река течет между Берегом и Полем. Вот так вот, уважаемые друзья, Важичи и Важи. А русский берегом реки называется только ее высокий берег, а ее низкий берег берегом не называется. Он называется поле. В древности люди считали, что поле есть светлая сторона реки или сторона дневная, а берег это и есть сторона ночи, ночная сторона. Так считали потому, что низкая сторона реки всем хорошо известна, на ней все видно и все понятно. Здесь все живут, а вот высокий берег ⁇ остров. Море, быстрое течение, там все неизвестно, опасно и темно. И на этой высокой темной стороне реки, на острове, люди устраивали кладбище. Здесь они хоронили усопших. Кладбище раньше всегда было на той, на другой стороне реки, всегда напротив села. И Кладбище часто назывались горкой, зеленой горкой, островком или островцом. И вот вам, Важичи и Важи, еще одно важное сообщение. По-старому, по-русски, Кладбище называется Шамбала. Шамбала… От слова Шамбала происходит латинское слово Символ. Дело в том, что всякое Кладбище Шамбала было собранием Символов Родов, и Кладбище Шамбала для Села, конечно, есть место Сакральное, Священное. Слово Шамбала буквально означает Знаки. Не Знак, а именно Знаки, потому что один Знак по-другому по-русски называется шамбоум. Усопшего или Усопшую перевозили с собой при... с... с особой пристани со стороны Села, которая называлась Шаболовка, на тот берег, и поднимали его или ее на горку на Шамбалу, здесь его или ее и хранили, и на Гробовом Камне как-нибудь писали или изображали родовой знак – Шамбал. Подробнее о Шамбале и Шабловке не сегодня. Будет у нас на них еще время, там, впереди. Сейчас же скажу только, что слово Шамбала имеет прямое отношение к словам эстамп, штамп, штемпель, постамент, штабель и… К названию села Останкино и к названию города Стамбул. И немного еще добавлю: слова смерть, мор и умирать все одного извода со словом море. Но на острове не только кладбище устраивали, не только хранили усопших, еще на берегу на острове люди строили крепость, которая с высоты берега оберегала село, лежащее внизу за рекой. Отсюда и село просматривалось, и река простреливалась. Крепость могла не пропустить вражеские корабли дальше по реке, могла не пропустить их к себе в тыл. По-другому крепость называется Острог. и слова Острог и остров есть, конечно, слова одного извода. Позже крепости потеряли свое военное значение, и их стали использовать в качестве тюрем, а еще позже. Во времена христианизации эти старинные постройки стали использоваться как монастыри. И в монастырях уже жили и монахи, и те, кто был осужден в селе за какие-то проступки. Преступников доставляли сюда каким-нибудь принуждением для исправления. Кстати, здесь нужно маленькое отступление минуты натри. Есть одно. Связанные с разными берегами презанятные обстоятельства. Если смотреть из села на противоположный высокий берег реки, то можно видеть и сам высокий берег и его отражение на поверхности моря. Причем впрямую он виден как нормальный остров, а в отражении он будет виден перевернутым. Остров в море отражается верх ногами или вверх дном. Отсюда происходят все выражения, шутки, прибаутки о том, что на том берегу все ходят на головах, и все у тамошних людей вверх дном, все у них вверх тормашками, все у них там наоборот, все ходят ходуном. Правда, это все так, только если смотреть на спокойное зеркало морских вод. То есть с точки зрения людей, живущих на низкой стороне реки, на том берегу, на острове, за морем, есть и то что стоит прямо как следует, и есть то, что стоит там перевернутым, обращенным. Есть там люди, которые ходят на ногах, как положено, и есть там люди обращенные, те, кто ходят на головах. А вот низкий берег, если смотреть на него с берега высокого, в воде не отражается. Он вообще в ней не виден. В реке видны только самые близко растущие к воде деревья и кусты, отраженные небо и облака на нем. На низкой стороне реки, в селе, всегда все здорово и все по правильному. Поэтому жители села, человека, который сделал что-то нехорошее, дурное, что-то сделал не так, как положено, как человека в душе, перевернувшегося или обращенного, отправляли на тот берег. Ну, если у кого не получается жить по-человечески, пусть там, на острове, на голове ходит, пока не образумится. Там ему и место. Человек, который переправился через реку с поля на берег, переправился со Света во Тьму. Человек, отправленный на тот берег в монастырь, считался временно умершим, и он был временно как бы похороненным в монастыре. Русское слово Тьма есть слово одного извода со словами Тень, Тина, Тетива, Тянуть, Тинета и Паутина. Тинета – это другое название сетей и паутины, а Паук в древности был символом Смерти. И русское слово Тьма есть слово одного извода с нерусским словом Танатос. Танатос – это олицетворение Смерти, это имя Бога Смерти. Этот Бог есть брат-близнец Бога сна и сновидений Гипноса. Родили этих братьев-близнецов Иреб, Бог вечного подводного мрака, и Нюкта, богиня ночной темноты. Отбыв свое наказание, временно умерший оживал и возвращался в село. Здесь, в сельской церкви, он получал прощение и только после этого шел к себе домой и к родственникам, и к друзьям. Слово Остров исходно записывалось Хиоус Фита Хироун, ну примерно так, потому что и эта запись есть некоторое сокращение. Читалось оно как остеров или Остероун. Соединительная буква Фита читалась как буква Т, а в конце слова стоит буква Ижица, которая читалась либо как В, либо как буква Н. Со словом Остров в одном изводе состоят слова Сторона, Страна, Простор, Простереть и ос Страна или Страна ос". Или, как говорит Ясно, все они с одной полки. Если букву R записать как ЛЛО, то Хеоосфита Хероун можно записать как Хеоосфита Хелланд, а читается оно либо как Изиланд. Либо как Ижеланд, либо как Йеланд. От этих слов происходят русские слова Зло, Изолировать, Изолятор и разные нерусские слова в значении Остров – Айланд, Исла, Исола, Инцель и Иль. И от них происходит название страной страны Зеландия. Вообще всякий Ланд – это на высоком берегу. Нерусским словом «Ланд» называется земля-территория на острове, то есть на той стороне реки. Со словом «Ланд» связаны слова «Лежать» и «Лагерь». Но это все так у них там, в той Европе, за Дунаем. А у нас слово Хиосфита может читаться как Ижора. Отсюда происходит название реки Иж, название народа Ижора и название города Ижевск. Еще это слово может читаться как Угора или Ангора. Отсюда происходят слова Угры, Угорские народы, отсюда происходит название города Углич и отсюда происходит название страны Венгрия. Ангора или Угора – так раньше назывались левые берега всех рек Верхней России. Наконец, это слово может читаться и так, ну и так оно и читалось, как Ангерман. От которого происходит название Ангерманландия или Ингерманландия. Так раньше назывались земли северной стороны верхнего течения реки Волги, то есть так назывались земли ее левого берега. Для тех, кто любит копаться в буквах, скажу, очень многое зависит от того, как читать группу букв Кси, Фита и Ха перечеркнутая. Раньше была возможность эту группу букв читать по-разному, но всегда по правилам. А для тех, кому непременно нужны Доказательства и Доказательства, скажу еще раз… Открытых лекций по языку и по устройству языка мы ни для кого не читаем. Фины, Угорцы, Ижора, Мурама, Коми, Пермики и все финно-угорские народы – это не какие-то другие люди. Не какая-то другая раса людей, а только люди, живущие на левых берегах рек. Они от Славян отличались только тем, что жили на другой стороне реки и говорили на другом языке. Но! Язык их и язык Славян имеют друг к другу самые непосредственные отношения. Эти языки имеющие, имеют общее, единое происхождение. Сейчас в науке принято, что люди, говорящие на разных языках, есть разные народы. В науке принято, что со стороны реки и поля живут Поляне, они один народ, а люди, живущие со стороны моря, на, лесу, на лесистом берегу – Древляне, они народ ну, какой-то там другой. Считается, что разные народы, живущие на разных сторонах рек, друг напротив друга, друг с другом обязательно враждовали. При случае друг друга всячески обижали и притесняли, отнимали друг у друга и земли и урожаи. Ну, вообще-то, не без того, конечно, но для того, чтобы друг друга обижать и притеснять, не обязательно быть разными народами. По-русски, поле по-другому называется житница. Человек поле, житницу возделывал, ухаживал за ней, пахал ее, поливал ее и выращивал на ней пшеницу или рожь. Со словом Житница в одном изводе состоят слова ЖАТЬ, "жатва", ЗЕРНО, ЖИТО, ЖИЗНЬ и ЖИТЬ. Или, как говорит Ясно, все эти слова стоят на одной полке. С ними еще связаны слова РОЖДАТЬ, РОЖАТЬ и УРОЖАЙ. Не совсем по-русски, по-гречески, Поле называется АТОНАЦИОС. Что означает ни смертный, ни умирающий. Приставка А есть приставка, которая дает обратный смысл определяемому исходному слову: а слово Танатос есть смерть. Поле есть вечная жизнь, все кругом может сгореть, выгореть дотла, и поле может тоже сгореть. Но на следующий год весной оно опять зелено и опять живо. И поле давала раньше и дает сейчас жизнь человеку. Раньше говорили – Хлеб всему голова. Слово Атанациос есть упрощение слова Альтанациос, и оно по-другому может быть записано как Апанасиос. От слова Апанасиос происходит имя Афанасий. Значение имени Афанасий – Бессмертный, Неумирающий. А Тьма и Смерть они на том берегу, за рекой. Еще раз скажу: повторю, низкая сторона реки считалась стороной дневной, светлой, стороной света, а ее высокая сторона считалась стороной ночной, темной, считалась стороной тьмы. Греция в те стародавние времена пораскинулась по всей Руси от самого Черного моря до самого моря белого на далеком севере. Поэтому греческий язык повсеместно был известен, и многие его знали. Высокий Ночной Берег Реки по-гречески назывался Берегом Нюкты или Никты, а Нюкта – это я уже недавно говорил – есть Ночь, или она есть Божество Ночной Темноты. От слов Нюкты и Ночь земли на Высоком Берегу можно назвать землей Печорской или Печорами. Дело в том, что слово Ночь из-за того, что в некоторых случаях по определенным причинам буквы N и П в русском языке могли друг друга заменять, могла писаться как ПОЧ. Поэтому слово Ночевать и слово Почевать имеют одно и то же значение, и они есть слова одного извода. Кстати, слова СОН, ЗАСНУТЬ, ЗАСЫПАТЬ, СОПЕТЬ и СПАТЬ связаны точно так же. Со словом Нюкта связано имя Богиньи Победы Ники, и от слов Нюкта и Ночь происходит имя Никита. Человек, переправившийся через реку с низкой стороны на сторону Высокую, то есть с поля на берег, можно сказать, со стороны со стороны Афанасия на сторону Никиты. Переправа с низкого на высокий берег часто является нелегкой задачей, и для того, чтобы через реку все-таки переправиться, нужно победить и реку, и себя. Кстати, в Библии, главной книге христиан, в книге Первой бытие есть рассказ о победе патриарха Якова над потоком реки. Он переправил через поток Пинуэль всю свою большую семью. А когда переправлялся сам, то долго, всю ночь, с этим потоком сражался и наконец его одолел. А выйдя на тот берег, он, как бы в награду, получил от Бога новое имя Израиль. И слово Израиль имеет прямое отношение к слову Ижора. И еще, кстати, у французского режиссера Люка Бессона есть известный фильм Никита. Это захватывающий фильм о женщине, которая с одной стороны как бы сидит в тюрьме, а с другой стороны она является победительницей. По всему-по всему поэтому среди русских Былин есть сказ Былина о неком Тверском купце Афанасии Никитине, который ходил в далекое путешествие и который сам его описал. Былина называется Хождение за Три моря. Человек реку перешел, он ушел за море. Три реки перешел, он ушел за три моря и так далее. Так можно много морей пройти. Имя его Афанасий. Потому что он шел с низкой стороны, с дневной. А фамилия его или его дополнительное имя Никитин. Потому что пришел он на высокую сторону реки, на сторону ночную. Причем, как только... Какую реку он перешел так сразу он попадал в другую языковую обстановку. Понятно, что люди, которые эту былину составили и записали, очень хорошо знали, что делали, умели составлять былины, хорошо знали географию и знали языки. Сегодня осталось только сказать еще немного о полях, да о берегах. Обрывистый берег имел еще одно название: Еще он назывался Марк, или он назывался словами, близкими к этому. Все эти слова имеют отношение к слову Мрак. От слова Аль Марк происходит слово Америка, то есть тот берег называется Америка. И если человек переправлялся через реку с высокой стороны на низкую, то он переправлялся с Марка на поле. Отсюда происходит имя еще одного легендарного путешественника Марко Поло. В науке принято, что итальянец из Венеции отправился в свое путешествие примерно в те же годы, что и Афанасий Никитин. И Марко Поло, как и Афанасий Никитин, описал свое путешествие. Свою книгу о дальних путешествиях он назвал Книга о разнообразии мира. Конечно, и эту Былину написали очень грамотные по тем временам люди. Люди, много где побывавшие и много чего повидавшие. И для того, чтобы написать такие книги, как Хождение за три моря и Книга о Разнообразии Мира, нужно жить обязательно в какой-нибудь Лавре рядом с Большим Посадом. … Ну и на сегодня, пожалуй, все. Как-то не хочется, уважаемые друзья Важичи и Важи, Сегодня на этом останавливаться. Хочется еще и еще рассказывать много всякого, но боюсь, что все рассказы только перепутаются друг с другом, и ни один из них не даст вам хорошего представления о том, что я хочу вам рассказать. К сожалению, сегодня у меня руки так и не дошли до Днепра, опять не дошли. Но в следующем уроке уже точно обязательно расскажу о Днепре и жизни на нем. Приходите, дорогие друзья, на открытые уроки Русской Школы Русского Языка, на наши самовары. Приходите те, кто хочет узнать больше, о чем мы здесь рассказываем. Для этого регистрируйтесь по ссылке. И пожалуйста, ставьте лайки и комментируйте наши уроки те, кто считает важным и полезным то, что мы делаем для вас. До свидания. Будьте здоровы!